Всем привет! Какие самые интересные свойства оружия с уроном 90 единиц? Как по мне, это просто невероятно быстрый распил по телу с трех патрон и ваншот в голову с любых дистанций. А теперь представьте, что появился пулемет с таким же уроном. В питон он, конечно, с четырех пробивает, но зато остальные броники просто стандартами для него становятся три попадания. Чуть позже покажу его главные недостатки, но пока что подзажимаем. Знаете, всегда хотел так сделать с каким то пулеметом, блин, при таком уроне 90. Кстати, да, сейчас я на ПТС, и в руках у меня новый пулемет ДП-27, я думаю, вы уже догадались. Итак, давайте сразу же разберем, что же может привлечь в его статках, в его характеристиках. Во-первых, может быть это урон, а это первый пулемет с таким просто бешеным уроном, такого еще не было. Все остальные статки, дальность темп стрельбы, точность прицеля, это все на уровне, причем на очень хорошем. Но радоваться здесь рано на самом деле, потому что стоит взять его в руки, и ты сразу понимаешь, что это за пулемет. Ты чувствуешь его дерганую отдачу, которая просто мешает с него нормально стрелять. Еще плюс к этому, знаете, что еще свойственно для пулеметов, это такая довольно долгая анимация входа в прицель. Целивание. Да, все это ты ощущаешь, но, блин, на этом минусы еще не заканчиваются Сейчас перейдем на испытательный полигон Я постреляю через руки И здесь все, как и полагается, бронежилет, питон и защитные перчатки Понадобилось 7 выстрелов, что говорит о том, что множители по рукам стандартные И, блин, это очень плохо 4 выстрела и... да, также 4 будет но что касается именно ваншотов в голову, это явный лидер среди всех пулеметов, то есть расстояние, смотрите какое, пока что не сваншотил. Сейчас подойду немножко ближе и вы поймете о чем я говорю. Вот такое расстояние. До этого на первом месте по ваншоту в голову был РПД Кастом, который ваншотил даже лучше некоторых штурмовых винтовок. И кстати о них это FN караж с таким же уроном 90, стрельнув с дистанции, с которой ДП-27 дал не ваншот. То есть примерно вот так. Да, и это у нас топ-1 среди штурмовых винтовок. И еще один интересный момент. ДП-27 на ПТС я крутил из коробок удачи. То есть выбил сначала обычную версию. Потом через какое-то время сразу... Два пулемета навсегда. Вы такой видели? И после чего просто вышел в лобби. Перезагрузив это все дело. Взял еще пять коробок и выбил золотой. Что касается модулей, здесь только коллиматоры, даже двукратного прицела нету, но на золотой версии их даже меньше всего лишь два. Ну а что касается отдачи, вот она у нас такая дерганая, особенно чувствуется резкий рывок в сторону в начале зажима, вот это вот и мешает. Обязательно зайдите на ПТС и поиграйте с этим пулеметом, я думаю вы сами все поймете прекрасно. Ну а я на этом закончу, давайте ставим лайк под это видео и подписываемся на канал, всем пока.